Сегодня в лес будем с Деннисом лазить по деревьям. Девчата не захотели, то есть мама хотела, Джессика шлем не захотела одевать. Поэтому будем лазить с Деннисом вдвоем. А я завидую его. Сколько метров? Сколько метров? Здесь? Да Как Терминатор? Самостык, блин, раскачал <смех> так все друзья одел камеру на на голову так что беру вас с собой к лето путешествия <смех> ух ты сейчас ехать будем да. об стену бабам дэnis <смех> Все, Они же бери, она сказала из полетел А у меня там жим-жим Надеюсь, выдержит. Че, врезался? Да, я, Да, кстати, папа, Сняли. Оп, оп. Шури, да? Надо этого мальчика на следующей станции обогнать. Мы-то <силит> пошибче его идем. А не никак не обогнать. где ты этот заль перецепляешь, там же можно. Там Просто попросить вперед пройти. Стри, перед нами нет никто. Опс, а дайнс спадает <силит> Тут-то нелегко. Канат могли бы маленько посильнее натянуть. По идее, вот так ходом надо. Раз, раз, раз. Страшно, говоришь? Зависнуть страшно, да? Маме страшно. Маме за папу страшно, если... Если... Этот канат не выдержит папу. Это будет пипец. Все, я пошел. Че, блин? Чуть не завис. Я думал, что тяжелее. Ну, тяжелее это не будет, страшнее. Она совсем не страшно, да? джессика пойдем сюда здесь для тебя вон шлем есть Вот джессика у нас из-за шлема не пошла на этот на клетан вот юный альпинист он везде лазит со мной или без меня ленчик помаши Легко, Танис, оно по сути все легко. Вот только что-то, только что там -то жим-жим делает. Отходи, я лечу. много завалился самое легкое это ехать, да, ну. <говорит> да, <если говорит> ты пока в холостую идешь можешь грибы собирать не нет наверное не зря Мама бы еще с Джессикой пошли, вообще б не зря. А, -а, -а. а то Джессика там по низу ходит, что-то грустит. И все из-за шлема, да? Говорит, если бы не шлем, если, если, если бы шлем не одевать, то а пошла думает, бы. Шлем не хочет. А, а вон они стоят. Джессика, вас слез? Теперь она хочет. Хочет? Ну, идите, платите. Теперь я не она хочу. Не идите, платите, догоните. Балерун пошел. Походу я тоже балерина Придется опять потом ехать, Джессика А уже все, пятый, шестой В смысле предупреждать? Мы тебя предупреждали Мы же вчера об этом говорили Денис Ну блин, Джессика, да, теперь захотела. Джессика, помаши папе ручкой. Что сложно? Ну, тут видишь, одна штуфа ниже, другая выше. Оп. Здесь, здесь а это промеж ног веревка я мальцурюк сейчас завяжешься весь а я-то не такой молодец У меня так не получится. Все, Денис взял правильную тактику. Он этот зайд перепрыгивает. Молодец. Веревки. Умничка. Умничка. Сейчас посмотрим как. Я ж говорю, я-то не такой молодец, как Денис. Наш богат шпагат научусь садиться тут. Ну ничего тебе, Деннис, уже какой молодец. Мне несколько, ты так папу далеко оставил. Папа далеко папа оставил. Молодец, давай, давай. Ты его бросил? Ты его бросил, он тебя Никто не догонит меня не теперь. приходится самому себя поддерживать. Опс, что-то раскачался. Молодец! Где он там у нас? Фу, я тоже молодец. Наконец-то. Подожди, у меня ноги трясутся, не могу еще это пока. А здесь что, идти надо или катиться? Походу идти. Возможность. Канатоходец. На людей не упадет. Слушай, я в армии ходил вот так вот, только была сверху веревка, снизу веревка, на нижней стоишь, за верхней держишь, sake. и все. Ну и само собой страховочный трос. Денис не ждет меня. Так, Денис, на скейте поедешь? Да. <связывается> Сынок, жди меня сыночек жди. И что надо делать? А -а -а, ты бы так и сразу сказал. И а я врежусь или нет? Нет, особо стоит. Особо стоит. Особо А, за синие держаться. Короче, на скейте поехали. Деннис, блин, ты меня убьешь тут. У -у -у. Даже не страшно. Ага, как? Смерти моей хочешь, сынок? А, блин, забыл. Ну, сынок, блин, у меня альпинист. А что, а? ты не Ну? Я погнал, папа. Я погнал, папа. Во. Такой мне нравится кататься. Что, Что тут? Hey, Спасибо, сынок. Я просто так делал, чтобы я лез, чтобы не мешал. Чуть-чуть, проходи вперед. Ты можешь туда потом идти. Ой. Да пойди. Под вот низом. Угу. Ой, я быстро забрался. Что-то все долго забираются. Я тоже нормально. Ты тоже быстро, ну. Мы вообще быстро идем. В лесу хорошо, да, Данис? Угу. Отдыхаешь душой и телом. Но все равно от такой атмосферы как мышцы расслабляют. Все, друзья, осень. Как-никак, ноябрь уже. Осень, осень. Бессостыл или все сбросил. Ну, все, можешь забирать. Забирай. Подтягиваем лифт Что? или паром. Ленис будет сплавляться. Ленис, туго надо. Туго? Не, ем так надо было. Не знаю. Эту сразу продевай туда. Все? Что, подтолкнуть? Давай, садись. Садись лучше. Я тебя подтолкну не могу. Все, ждем, пока Денис плавится. Потом я. Там наши девочки. Денис, я-то быстрее тебя еду У меня веса побольше Вот, Денис меня бросил за страховочный трос держаться, быстрее идет, чем за эти канаты. Все, ребятки, придется еще раз сюда идти. Потому что Джессика сначала не хотела, теперь Джессика захотела. Садимся на жопу. И вперед. Эм не развернула. БАМ! Об дерево! <реш> Зараза развернула меня. Да я развернулся, повернуться обратно не смог. Я, но... я в дерево сжахнулся. Повер... А потом... Хорошо, что вот такая мата, так бы и разбился. Одни брызги по сторонам, да, Денис? Ты, блин, баба баба а, Баба-Яга? <звы> <звы> Ступа с Бабой-Ягой прилетела. <звы> а кто это здесь у нас уже? Мальчик! Всё, иди. Да, они крутятся эти следы. Оп, вот теперь я, вот я прошел. Что за Денис тут сложно? А там что стояла? Тяжелая, да, трасса? Да, по-моему, тяжелая стояла. Давай. Давай. Раз, два, три. На таких покатушках интересно, давай, раз, два, три. Так, садимся. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Знаешь, пап, я, я, я этот мальчик. Он здесь вытолько, а я уже летел. А я... да а Только в него Ты по не пал. посмотрел, что он еще торчит? <свист> Ты смотри, надо аккуратно. Сейчас, я, на тебя, Техника безопасности прежде всего. <свист> Что там читаете а -а -а. все еще вот это вот там поэтому трассу спуститься и там опять выход с этой трассы Нет, еще ни разу не слетал. Только об дерево шарахался. Сейчас, наверное, свечу, как ты. Так, а слушай, она же легкая легкая что тут слететь Нет. хотя не говори гоп пока не перепрыгнул Нет. все он слез Мама в дерево. Ногами не помогал. А в дерево шаттндер захнулся. Все, погнали. Сынок, лови меня! Блин, развернула. Стремена. Видали? Кто на коне катался? Знает, что такое. Давай, давай, сынок. Дяде предыдущему. Ой, как тяжело эта штука далась. Я ее уже боюсь. Так, стремена одеваем и голеп. Голеп, голеп. Красоли бы не переломать. Да, молодец сынок дядя не смог до этого повис там в конце все денис убегай я иду все выдохся Ой, посмотрим как я сейчас выдохнуть мне кажется я блин камеру тут потеряю э -э -э -э -э. Они здесь все падают. Ты думаешь, он такой болерун? Эй, блин, зацепилась. Мы в тебя верим. Nein. Я он сам себе стараюсь поверить Но пока не получается Думаешь, палочкой снизу Тут поддерживать Оп. А что, сыночек уже уехал? А, он уже качается там На веревочке да. Ой, он качается да блин, не цепляется Как не знаю, что Ой, жесть Оп Вс, уже Эту реально надо перчатки одевать Здесь перчаток жопа Мальчишка уже туда, он уехал Один там висит на веревочке Папу все ждет А папа последние штрихи Да блин Не купись Все, я выдохся одну попасть еще немножко еще чуть-чуть а все уже силы нету нифига ты аж у тебя мокрое спотел не ребят вот этот тяжелый аттракциончик мои руки Фу, погнали! И <звучит> хоть вет ветерочком обуемся! Так. так, друзья, наверное, это последний аттракцион наш. И поедем домой. Хорошо, смотрите, как меня опять шарахит от дерева. О-о-о! Это ничего, шлем, шеста кенеша! в дерево. Бабам, да? Ну и все, ребят. Вот и посетили мы наконец-то вот это вот замечательное просто место. С Денисом налазились. На самом деле у них очень длинная трасса. Денис еще не хотел уходить. Хотел еще лазить и лазить. Там но пора такое? домой. Но нам уже пора домой. Позвали гостей на дачу. Поедем. Будем рыбу жарить с прошлой недели. Так что всем Пока-пока и до новых встреч!